Он сделал тьму своим укрытием. Вокруг Него, как шатер, были темные воды, густые облака. От сияния перед Ним двигались Его облака, сыпался град и горящие угли. Иегова прогремел на небесах. Всевышний подал свой голос, обрушил град и горящие угли. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их и металл молнии, чтобы привести их к смятению. Обношились русла потоков и открылись основания земли. Он утвердил землю на прочном основании, она не поколеблется вовеки, вечно. Ты покрыл ее глубокими водами, словно одеждой, и воды стояли над горами. От твоего приказания они побежали, от раскатов твоего грома они в панике бросились бежать на то место, которое ты приготовил для них. Горы поднялись, долины опустились. Ты положил водам предел, который им не перейти, чтобы они уже не покрывали землю. И сказал Бог, «Пусть будет пространство между водами, и пусть будут отделены воды от вод». Тогда Бог создал пространство, и отделил воды под пространством от вод над пространством. И стало так. Бог назвал пространство небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, пусть воды под небесами соберутся в одно место, и пусть появится суша. И стало так. Бог назвал сушу землей, а собранные воды назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Воды поднялись так высоко над землей, что покрыли все высокие горы, которые были под небесами.